наш ужин О, да. вот, жареная картошечка у нас будет с мясом тушеная тушеная картошка с мясом не управляют пиво помидорчики сырок колбаска хлеб все что необходимо для полного счастья Так, друзья, наступило утро следующего дня. Может чуть поспали. Потому что ночью клево вообще не было. Сейчас примерно 5 часов утра уже начинает светать. Посмотрите, какая красота. Вот уже солнышко скоро будет вставать. Вот как только проснулся, видел именно сполохи по воде. Рыба недалеко круится. О, вот только что был всплеск. Буквально вообще метров 20 от меня. Посмотрим, как оно будет ловиться на дальнем забросе, где-то метров 60. Если нет, тогда буду кидать вот сюда по свал. Тут свал где-то, наверное, метрах в 30-25 от меня. И вот здесь рыба гуляет. О, уже даже птицы начали летать. Все, ребят, ждем чего-то интересного. Я обязательно включусь. В общем, я не сдержался и решил один спиннинг, четвертый, закинуть вот здесь, совсем рядышком, метров, наверное, 30 от меня. Потому что рыба плещется, и мне это не дает покоя. Хочется все-таки с самого утра не просто просидеть, а именно активно половить рыбу. Этим мы будем сейчас заниматься. Ну и заодно сразу пробью две дистанции, то есть на какой будет клевать, на какой нет, то есть там будем уже варьировать рыбалку свою, исходя из этого. Сейчас на один крючок делаю бутерброд с опарышем, а на второй, ну червь с опарышем, да, как видите, вот он. А на второй чистого червя нанизаю, посмотрим, как он будет реагировать на него. Ну, вы сами видели, закинул недалеко. Буду смотреть, что будет здесь ловиться. Уже с утра видно, что дали немножко течение, потому что выровнялись лески спиннингов. То есть они были немножко под уклоном, сейчас они стали ровно. Ребят, первая сработка на ближний заброс. Что-то есть. О, что-то давит, а? Козлик. Сейчас я его подведу, не возьму. Давай, возьму. Давай палку. Понял, метров 25-30 гуляет рыба. Метров 25-30, я думаю, один закинул на ближний и стрельнуло. А эти стоят метров на 60, наверное, угу. и молчат. Слышно. И рыба вот, вот так вот, по бровке вот этой. все а? Ну что, утром разловились уже. Красавец какой. Сейчас буду кидать туда же, в то же место, недалеко. Что-то есть походу. О, хорошенький такой вот он. красавчик. Ну, это уже такой же ближе, это уже ближе к лещу, да? Хорошо взял под губу. Возьмешь? Давай. Красавец какой. Вот это самый большой, наверное. тайка подошла да давай вот так вот да, ну, все все все все все отцепился как всегда сели покушать начался клюв да Сейчас вроде что-то сидит. Что-то есть такое еще ну, не совсем маленькое, я бы сказал. Да, давай, подсаку надо вывести. А, козлик небольшой, но... Ну как, небольшой, блин. Хороший козлик, короче. А, -а, -а. И хорошо взял. Сейчас Андрей готовит макушатник. Будем пробовать ловить карпа. Если нам повезет, мы его сегодня увидим. Что? Или большого леща. Что тоже очень хорошо. Вот так выглядит монтаж макушатника. Спрессованная макуха, резинка, груз поводок и несколько крючков, 4 крючка забитые в него, он будет раскисать, крючки выпадают, карп или лещ подойдут, будут его кушать и соответственно проглотят крючок, вот такая незамысловатая оснастка. же уже наверное, лет, лет и памяти нет, да? Макушатнику, еще наверное деды использовали, что-то сидит Он такое упертое видно козлик Потому что на карася не похоже что так долбил сейчас мы его кинем надо будет на это еще тоже колокольчик подцепить ну а что то есть пока что есть Давай подсачек хорошенький. Есть. Ну да, да, да. вот угу. сюда и Повезло, губу пробило насквозь его. Надо сейчас провести через траву, блин. Так что упиралась. возлик маленький. Ага, есть. Это я нахожу цепляю. ответ на вопрос почему их называют козликами да? тут тоже что-то сидит у меня да поднимешь его так или нет? <свист> <Держи>. <свист> хорош нет я подниму подниму не надо аккуратно краешек беру угу. здесь я... потну на парышек раз взял а ты не обратил внимания у тебя на что? Что себе, наш фрикциончик потрескивает. По-моему, блин, все. А не что-то, что-то дыбы. Он так, не есть, есть, есть. Вот под берегом начал уже давить. Давай подсечку, наверное. Ага. Вот а, Конечно, на бутербродик соблазнился. Ты вытворяешь. Красавчик какой. Последние поклевки подлещика были на бутерброд, поэтому делаем вот такой бутербродик с насадкой на кончик опарыша. Ну и здесь, соответственно, такой же прикормку замешали новую, очень похуче такой какой-то сладковатый запах. Ну и, не знаю, такой достаточно резкий сладкий запах. Я думаю, рыби такой понравится. И забрасываем, пробуем ловить. И ждем, конечно же, подлещика. Тот не, который только что закинул. Свежая прикормка. Как она начала работать, а? Андрюх. Нет, плотвиц. Ага. Вот так вот. Мне тоже бутербродик понравился ну, маленькая такая сейчас попробую чуть левее кинуть и второй туда же примерно положить Что там поклевка сразу о Давай. хороший вот это вообще а желтенький погуляю его. его погулял это аппарат Ты конечно <с> еще бы я такое не снял <с> Приятно, ласка, да? Заброшенный. да заброшенный его только надо подкрутить Ох, какой блин просто А? Вот так а на него аж Да ну конечно, это что сильно. Вот это был зачетный. Но это уже такое же, ближе ближе к лещу. Сколько там, грамм 700 наверное у него было? Ну так вроде дыбала нормально, да? Так, подсаку возьму сейчас. Все. Хороший. Хороший козел. За их губы слышишь? Вил, а? Вообще за краешек губы. Красавчики. интересное. возьму подсаку. что так давит неплохо. Либо борзый карась, либо хороший подлещ. То, блин другое дело они а эти блин караси бутерброд тут все на бутерброд было сейчас попробую чистый опарыш кидануть мало ли карась сбивает сразу червя Только сели перекусить, нарезали колбаски, там налили себе, и тут у нас такая поклевочка. Все спиннинги достали. Андрюха, макушатник. Держи, держи, держи. только нажали селе перекусить брюшком Оп, есть хороший какой Заснем? конечно Все, вот это уже такой с черной спинкой О, дуплет! Ну дуплет это сильно вообще. дня. То есть вчера мы с обеда ловили и сегодня до трех часов. Вот такие попадались. Козлики. Вот тоже хорошие. Вот это вообще такой отличный, здоровый. В основном карась и подвесчик козлы попалась одна густера несколько платвичек небольших и вроде бы все сколько андрей примерно килограмм ну, это десятка точно должна быть потому что дать когда поднимал да. Ребят, наша рыбалка подошла к концу. Отловились мы просто замечательно за эти да, два, да, два да, дня. Наверное, более 10 килограмм поймали рыбы. Как я уже говорил, это карась и подлещик. И было густера, плотвица. Да и, в принципе, все. То есть, место замечательное. Время провели просто обалденно. Если честно, немножко подустал все-таки, потому что рыба... Клевала достаточно активно, но не всегда получалось вытащить ее. Достаточно много было срезов схода, потому что там идет небольшой свал. Если она у него упиралась, соответственно, рыба срезалась. В целом, все замечательно. Уставший, но довольный еду домой с кучей рыбы. Все, всем пока.